На посту ГАИ проверяет багажник машины, смотрит, а там десять таких здоровых ножей. Гаечник, куда вам столько холодного оружия? А водитель, да я в цирке работаю, жонглиром, жонглирую ножами. Гаечник, да не верю, ну-ка, возьми, покажи. Мужик берет ножи и стоит на обочине дороги и жонглирует ими. Мимо проезжает машина, и мужик бабе говорит, фу, слава богу, я пить бросил. Смотри, какие тесты придумали. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.